Добро пожаловать в первый в мире вуз, где учат играть на компе. То, что раньше было всего лишь шуткой, теперь может стать привычной реальностью. Миноборнауки РФ прислала в КФУ письмо, в котором рекомендовала разработать программы доп. образования в сфере киберспорта. 12 мая на дистанционном совещании с руководящим составом Ильшат Гафуров подтвердил, компьютерному спорту в университете быть. Ректор подчеркнул важность современности, востребованности идеи в обществе и большие возможности научно-исследовательской работы в этой сфере. Мы говорим в КФУ в целом о том, что эту деятельность надо развивать. То есть идея ректора, она на самом деле идет гораздо больше, чем предложение Министерства образования и науки. То есть речь идет о том, чтобы можно было как-то координировать то, что есть по киберспорту в КФУ Речь идет не только про то, что это будет Какой-то курс или какая-то программа Речь идет в целом о начале Такого движения в этом направлении в университете, в который будет в том числе входить и программы, э, ну, в первую очередь, это, конечно, доп. образование. Помимо обучения отдельных групп по киберспортивным дисциплинам, рассматривается возможность организации научно-образовательных стримов с привлечением представителей вуза. Также, по мнению Михаила Абрамского, необходимо привлекать специалистов-психологов КФУ для выстраивания грамотной коммуникации среди участников. Немаловажным является и исследовательский взгляд на отрасль в университете киберспорт развит и представлен несколькими организациями. Это киберспортивный клуб КФУ. Есть в это направление и в спортивном клубе КФУ, поэтому у нас есть активные играющие игроки, которые могут быть наставниками. У нас есть институт психологии образования, который может заниматься вопросами и педагогического аспекта киберспорта, а также вопросами тимбилдинга, э, психологии игроков. Растущий интерес к киберспорту не случайен. С каждым годом индустрия становится все более популярной. Несмотря на это, сейчас практически нет профильных специалистов и рынок остро ощущает дефицит кадров. Многие вузы по всему миру чувствуют эту тенденцию и планируют направить свои ресурсы на изучение сектора. Не знаем, будут ли преподаватели отправлять студентов на допсессию за незнание карты, но надеемся, что вместе с дипломом выпускники впервые получат коврик для мыши. Камиль Гимаздинов, Универньюз.